Так, ну что, офицерка? Костюмчики у нас остались. Yeah. Да, костюмчики диверсантов. Именно так. Ну, я не знаю, насколько они будут красивенькие, но без них нам будет туго. Очень-очень туго. You know, opinion, contractors... Частный, О, раним. да ладно, Вы Мэри Уэзер, Серьезно. Я не хочу к моревозам. Давай не пойдем к моревозам. Может где-то <смех> в другом месте можно достать. Думаешь? Я не хочу с этими наемниками стреляться. Ну, ну он хоть 4 километра гнать. Так, ну что, офицер, у нас тут... Я уже есть... на кого-то навожусь. Да. Ага. Доб... Да, да, Доб... да, погнали. погнали. Не стреляй только ни в кого. Пожалуйста. Окей. Okay. Ядрить. Так, давай посмотрим. На крышу нет? Давай пойдем. Только аккуратнее не спалисим. На самую верхнюю крышу? Не, ну вот эту крышу. Вот этого достаточно будет. Смотри-ка, я их уже всех обнаружил прям. Да, надо по одному сейчас будет убить, который около входа. Я на мощную крышу а пошел. Угу. Так, что у меня есть с э, глушаком? Блин, ну я же сказал, офицер, ну не стреляй ты, ядрить тебя налево. <связь> Спасибо. О -о -о. Молодец, ты согрел моревезер. <связь> Отлично. Я забираю. Бираешь? И беру инсургент. Так. так. А можно тут инсургент будет взять? Забирай там эту, да, да, да, одну бегу. маленькую штучку. Да. И я тебя инсургентом заберу. Давай. Да, садись в инсургент. Тебя там просто расстреляют. Да, да, да, да, да, да. А по-моему надо да, залезть, чтобы. Можно сзади, можно спереди. Главное, чтобы это... Ох. Зря ты, конечно, высунулся. Их тут слишком много. Спрячься пока. Сейчас выехаем. Тогда можешь стрелять. Нормально. Ну ладно. Я. Батя, Окей. сверху. Оп-оп-оп. Сполезный ты человечек. Нигер. Пока, база. Опа. Ой, да. Привет, база. О, нам звезды, давай, дали. Давай, давай. О, ну да, конечно. Звездные, ребята. Вертики, звезды, все дела. Минус раз. но ну, вот эти, конечно, вертолеты мощные были. Так, Еще один остался будет так смотрим так там я вроде кого-то что не ушатал что ли? а все он решил все до свидания тихо не стреляй да. все отлично можешь спрятаться бах рабах о смотри покатился как ты думаешь, мы на этом мостике проедем? Эш. Мы же это. Немного весь. О, нормаж. Пуш, пушинка. Пушинка. Ну а костюма мы довезли.